Всем привет! Вы смотрите телеканал Форума Свободной России. В студии Даниил Константинов. А в эфире у нас наш постоянный гость, политик, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, здра... добрый... Нет, добрый день не буду говорить. Всем привет, всем пожелания здоровья. А день недобрый. Судя день по недобрый, из России. потому что происходит что-то жуткое, постоянные аресты. Обыски, объявления в розыске и так далее и тому подобное. Но начать я вот с чего хотел. Очень интересная новость поступила из Приморья. Причем похожая новость была буквально день назад. Речь идет о задержании сотрудниками ФСБ неких страшных неонацистов, которых обвиняют аж в подготовке террористических актов. Вот это уже не первое дело подобного рода. Похожие задержания были день назад и еще несколько до этого. Вы вообще верите в наличие такого страшного террористического подполья? Но пока нет. Я думаю, что это показательное выступление отдельных управлений ФСБ, чтобы доказать свою эффективность и лояльность режиму. Вот почему я в это пока не верю, потому что еще не созрели условия, при которых действительно начнет протест перетекать в радикальность. Они созрели условия, но требуется какое-то время. А потом ведь опять это, вот я не верю, в то, что на по этапе подготовки, в результате глубокого агентурного внедрения, применения передовых оперативно разыстных методов, была вскрыта группа, да и все и чушь. Мы при сталинском режиме знаем, что там пачками дела заводили, страшное кулатско-бандитское подполье, диверсионно, так сказать, там э, саботажные структуры, э, агенты всех разведок мира и так далее и тому подобное. Мы это все проходили, знаем полный чушь тухта и так далее я могу согласиться только тогда когда мы увидим реальные действия ну вот что там взяли применили какой-то не дай бог там оружие или там взрывчатку да тогда ну действительно мы видим действия, мы тогда понимаем что действительно такое может быть и такое возникло а пока вот нам рассказывает басни о том что они там на этапе подготовки охрененно так сказать там на морщий флоп, годами сидели кого-то разрабатывали, я вот не верю. Деградация органов, она идет по всем параметрам. Профессиональная деградации, моральная, нравственная. И естественно, они сейчас натаскивают на себя результаты, чтобы отчитаться, и чтобы, вот еще раз подчеркиваю, быть в строю. Просто я вспоминаю свою встречу, свою беседу. У нас был, когда я пришел работать в КГБ, у нас там был э, дедушка, мы его так называли, который работал в 30-е годы еще. И вот нам этот дедушка, он там технический сотрудник отдела был, и у нас там заполнял какие-то бумажки, там всякие допуски. Вот он рассказывал, что в 30-е годы каждый отдел получал разнарядку. Каждый отдел. Вот столько-то по первой категории, то есть расстрелять, столько-то по второй, там в ГУЛАГ отправить, столько-то по третьей категории, там напугать, посадить на маленькие сроки, обратить, так сказать, в свою веру и так далее. И вот каждый отдел считал своим долгом взять как можно больше дополнительных квот по перевыполнению плана. То есть была вот эта истерика лояльности, когда все это боялись, что там отстанут друг от друга, и каждый э -э, палач в НКВД брал на себя повышенные обязательства по уничтожению врагов народа. Вот давали там Коломенскому отделу, где я начинал свою биографию, там... 100 человек по первой категории, 100 человек расстрелять. Говорят, нет, мы вот считаем, что у нас врагов такое заселие, что мы готовы там, 180 дайте нам поручение, а там вместо 1000 человек по второй категории, в этом месте мы сделаем полторы тысячи. И вот это вот безумие, оно было важным элементом, скрепляющим лояльность органов к руководства к вождю, к доктрине. И сейчас что-то подобное начинает Развиваться. То есть сейчас право на насилие от федерального центра перешло на уровень низовых управлений, а скоро перейдет на уровень низовых отделов. Это будет страшно по-настоящему. Потому что эти безумцы э, в припадке служебного рвения и преступной э, своей деятельности будут творить ужасные вещи по всей стране. И Вот тогда действительно возникнут радикальные сопротивления. Пока я думаю, что они просто э, в большей части, я думаю, что процентов на 70-80 на 80, они фальсифицируют дела внедряет туда своих провокаторов, там ребята могут молодые, неискушенные, у них нет там понимания, как работают органы, они могут туда внедрять провокаторов и потом отчитываться красивые дела, на, поставлять на гора. Вот как мы работаем, что без нас вы, дорогие, там путинцы за путинцы, про путинцы, не удержите власть. Вот без... Это я думаю, что вот 70-80 мотивации именно в этом кроется. Что интересно, в большинстве этих так называемых террористических ячеек, как правило, уже есть написанный устав, что выглядит вообще безумно, да. потому что зачем тебе писать устав, если ты собираешься заниматься террористической деятельностью? То есть, судя по всему, туда просто внедряют людей, которые сразу же пишут Конечно, им провокатор так называемый, ну агентов внедряют, доверенных, или вербуют. Сейчас же при таком беспределе нет проблем с вербовками. Люди попадают в тяжелые ситуации или им создают эту тяжелую ситуацию и говорят, ну ладно, парень, мы тебя вытащим из этой задницы. Вот и там то-то, то-то, тебя там вчера взяли менты, наркотики у тебя в кармане нашли, мы тебе поможем, но ну, ты нам расскажи, пожалуйста, что там происходит. А потом говорят, ну ты заодно там напиши уставчик, там, напиши mm -hmm. там это. Ну, вот так вот примерно работает. Совести нет у людей. Некоторые случаи бывают очень карикатурными, потому что в последнее время ФСБшники взяли за правило находить вот так называемых молодых террористов-неонацистов, портреты Бандеры, книжки о Третьем Рейхе и так далее. Да они их сами, сами туда их и поставляют. Я просто знаю, как, почему сейчас они вот, вот эту липу тащат в прокуратуру, в суды. Ну, во-первых, потому что прокуратура суды сейчас полностью под ФСБ. Там ситуация какая, вот я знаю там, судьи, вот я просто знаю там от одного судьи, ну от его, так сказать, да, вон там, вот в суде в комнате там, она там, она, она такой там им сказала, что вы что, идиоты полные, что вы принесли сюда, что это за эти, по, по, даже не полуфабрикаты, вообще сырье, вот это ужас что, вы этого не сделали, этого не сделали, не сделали, как я буду судить? Звонок сверху. Говорят, будешь судить, как тебе положено. Мы тебе напишем то, что ты должна сделать. Хочешь остаться в суде? Значит, будешь писать вот так. А не хочешь, ну тогда ты напиши заявление, что ты сама уходишь. Мы найдем, кто твое место займет. Вот примерно такой разговор. Так что они сейчас любые материалы несут в суд. И судья, так сказать, не глядя, там кто-то с отвращением, а кто-то, так сказать, там, безразлично ставит штамп. Прокуроры, так сказать, закрывают глаза на все сумасшедшие нарушения формальных и всех законов, всех кодексов, они просто лепят горбатого. И несут это в суд. И там все проходит. А вот Поэтому они что угодно сейчас могут делать. Вот скажите, пожалуйста, такой вопрос назрел сразу же. Вот мы говорим о том, что сейчас возрождаются эти традиции беспредела да? НКВД, да. что они были в 30-е годы. А вот ваша бытность да. работы в органах, подобные вообще дела были? Или все-таки обходилось без этого? Ну, я вот просто приведу статистику. По сегодняшнему дню политзаключенных официально признан таковыми в России на 145 миллионов 409 человек. Угу. Официально признанно. Я понимаю, что их намного больше, но есть какое-то время. да? И число их продолжает резко нарастать. В Брежневской эпохе, когда я в позднем Брежневской работал, на 286 миллионов населения Советского Союза политзаключенными значились менее 200 человек. Вот, грубо говоря, уже в четыре с лишним раза больше. Это только по официальным данным. При том, что население каждый... меньше. Да, и при, том, при Брежневе не было иностранных агентов, нежелательных организаций, не было значит, за арестов за пустой лист бумаги. Ведь они же реализовали, наши сумасшедшие органы реализовали анекдот советский. Когда мужик в советское время стоит на Красной площади и раздает листовки. Но его хватают под руки, смотрят, а это не листовки, а пустые листы бумаги. Говорят, мужик, ты что, типа похренел что ли, это зачем ты нас тут поднимаешь, так сказать, по тревоге, на пустые листы, он говорит, а что писать-то? И так все ясно. Это был такой анекдот советский. Так они же сейчас э, схватили мужика, который на Красной площади раздавал пустые листы бумаги, притащили его в органы и дали ему там э, сутки за э, несанкционированные мероприятие. Вот они реализовали советский анекдот, который в Советском Союзе был по анекдотам. В Советском Союзе люди не могли докатиться до маразма, как докатились при путинском режиме. Понятно, что путинский режим еще не сталинизм, это уже неосталинизм, Он э, ускоренными темпами движется к повторению массовых репрессий. Они, конечно, могут быть не такого кровавого уровня, как в Сталине. вообще геноцид был. Геноцид, уничтожение, сознательно-осознанное, полномерное уничтожение советского народа. Я недаром сказал про эти разнарядки. да? Да было полномерное уничтожение советского народа, обращение его в рабство. При Путине пока еще нет уничтожения. Но то, что обращение в рабство, то, что превращение его в оккупированный народ, которым, при котором коррупционно-воровской режим творит полный произвол и беспредел, при котором ограбляется страна, ее ресурсы и люди, это вот совершенно очевидно то, что сейчас происходит. То есть мы, мы сегодня можем сказать, что построен коррупционно-воровской режим, при котором возглавляемый Путиным номенклатурной бюрократия и часть прикормленного бизнеса грабит народ, устанавливает свои порядки и вывели Россию абсолютной зоны права. Поэтому сегодня там обращение к каким-то нормам права кодекса, уголовный, уголовно там функции прокуратуры, функции суда, Да ничего нет. Вот сегодня оккупанты проснулись и говорят, сегодня нам мешает это, давай-ка мы это уничтожим. Давай. Какие нормы права? Ну, вот что-нибудь там напишите, чтобы бумажка была. При Сталине тоже на каждого расстрелянного, на каждого осужденного была бумажка. Дело. Я эти дела видел, они жуткое впечатление производят. Я видел в 90-е годы, когда вот был вскрытие этих архивов э, гулаговских, да, и я же видел эти дела, и там я брал несколько дел по Коломне, по моей родной, смотрел, как уничтожали людей. Там три бумажки. Один рапорт переписывается в пяти экземплярах. Сначала это рапорт или агентурное занесение, потом это постановление, потом это значит, утверждение там начальникам то же самое, того же самого, уже в постановлении уголовного дела, потом это решение суда, а потом это уже вынесение приговора. Одна и та же бумажка. Ну, но она есть. Она есть. На ней написаны чудовищные вещи. Абсолютно несуразные, абсолютно, не, так сказать, даже не то, что противоречие закону, а здравому смыслу. Но, ну, тем, тем не менее, бумажка есть, человек расстрелян. И а то и людей. То есть происходит возврат не просто к советским практикам, потому что в позднее советское время они были мягче, а именно к сталинским. К сталинским. Путин построил уже у Масштаб репрессий кратно происходит, превосходит. И масштаб репрессий, жестокость, бессмысленность, подлость этих репрессий кратно превосходит совет, поздний советский период. Кратно. Но вот что интересно, как и в сталинское время вот эти репрессии начинают уже распространяться постепенно и на круг своих. На днях был задержан некий э, Сачков, э, руководитель э, группы IB, это э, IT-компания, которая занимается вопросами кибербезопасности, в том числе сотрудничал с правительством, с Государственной думой, со Сбербанком. Ну, там целый, я прочитал целый список государственных и около государственных учреждений, с которыми э, они сотрудничали. И есть знаменитое фото, где этот Сачков стоит э, рядом с Путиным. Он встречался с ним чуть ли там не три раза. Что это происходит? Они начали уже жрать своих, чем начали продолжать жрать своих это просто это ну давайте опять обратимся к историческому опыту сталинский период да они всех своих сожрали вот этот съезд так называемых победителей я уж не помню какой он там 13 не помню 10 он же был там приводили статистику, на 90 процентов делегатов этого съезда попали под репрессии в гулаг с и так далее конечно всегда свои в борьбе в борьбе они являются разменными фигурами или там жертвами. Но здесь вот, вот этот коррупционно-братской режим, который построил Путин, он же о чем? Он же о же должностей, денег, финансовых потоков, ресурсов. И идет борьба за них. И в этой борьбе с кем воевать-то? Со своими? Вот они будут друг друга жрать. А так как экономика валится, так как денег становится меньше. Да, так как доступ, допустим, там, к э, нефтегазовым потокам он ограничен, определенным кругом, близким к Путина, они начинают жрать друг друга. Начинают арестовывать мэров, губернаторов, депутатов, членов Совет Федерации, вон этого. Шпигель, да. Да, был арестован. Мы же видели, как его там на носилках выносили в следственный изолятор или там куда. Вот, поэтому, ну, совершенно очевидно, что борьба клана будет э, приобретать особый характер. Она станет смыслом вторым смыслом борьбы за власть. Первый смысл – это подавление народа и от, отнятие у них прав и свободы. А второй – это э, внутриклановая внутри э, межвидовая э, борьба и конкуренция. Они будут друг друга ждать, подставлять, сажать, убивать. Мы это все увидим и уже видим. ]その видим. Кстати говоря, вот мне попалась перед интервью на глаза заметка, в которой утверждалось, что этот Сачков был участником некой властной группы, в которую входил, например, еще и замдиректора ФСБ Сергей Королев, а работали они все вместе с Усмановым. Вот Такая вот властно-олигархическая группа. И речь уже якобы идет чуть ли не о том, что вот этих людей будут арестовывать дальше. Высшие чиновники ну, Российской пред, Федерации. Предположим, как вот сейчас распространяется такая конспирологическая версия, да, имеющая очень, так сказать, внешнюю убедительную сторону. Предположим, там, на забор вот этого Королева, я его просто не знаю, кто-то прочил там в руководство ФСБ. Да. А кто-то этого не хочет, не менее, не менее ресурсный, Вот они начинают там придумывать, организовывать дела против окружения Королева, чтобы не дать им возможность занять кресло. Ну, нормальное объяснение, почему бы и нет. Так и будут действовать. Причем будут попадать случайные люди, которые там вот в вот момент, ну, грубо говоря, дружит, он не дружит, или ведет бизнес, или там где-то еще бабой мечей. -то. Вот давай, как у нас эти э, губернаторов убирают? Сначала начинают по заместителям бить. Находят там у них нарушения, находят у них хищения, злоупотребления. Потом говорят, ну, он вообще там развел у себя черт-чего, ни с кем не делится. Вообще ужас, что он там творит, давай-ка его убирать не всегда там бьют по цели, а иногда бьют по окружению, чаще бьют по окружению. Поэтому я все время говорю, я в написал, что близость к телу, она сейчас не сколько престижна, сколько более опасна. Потому что ты оказываешься в том окружении, которое можно репрессировать, чтобы какие-то значимые фигуры, против которых пока невозможно прямые действия совершать в аппаратной борьбе, чтобы вот эти, подорвать их рейтинг, значение, доверие к ним, вот нужно уничтожать окружение. Так и будут действовать. Поэтому там вот этот парень, который руководил хорошей IT-компанией и был интегрирован во всю власть, вот он и стал, собственно говоря, заложником такой ситуации. Наверняка, наверняка. Кстати говоря, верю, инкриминируется она. государственная измена и грозит да. 20 лет, это не шутки, это очень серьезно. Да, да, да, сейчас они вообще перестали шутить. Они же сейчас дела пачками заводят по экстремизму, по терроризму, там, на Алексея Навального новые дела, которые вот они хотят там сляпать. Понятно, что пожизненный срок Навального определяется, правда, сроком жизни Путина, его там политической, там физиологической, да. Но, тем не менее, мы же видим, что они это делают. Да, причем проскочило При... уже слово терроризм вот в этом вот конечно, документе конечно. СК, что меня очень-очень насторожило. Неужели они будут шить и что-то подобное? Будут. Они же, у них нет принципов. У них нет нравственности, совести, морали, чести, доблести. Это люди лишенные всех этих качеств. У них одна доминанта. Нужно выслужиться, нужно подчеркнуть лояльность, нужно сохранить награбленные. Ну и вот это главный смысл жизни. И выслуждают перед начальством занять ту ступеньку, где можно а, участвовать в общем грабеже России, оккупации. Все? А что вы хотите еще от них? Идет отрицательно, шла отрицательные эти все годы, шла отрицательная селекция. Вместо нормальных ребят приходили негодяи, подлецы, лицемеры, ханжи, люди с извращенной психикой, извращенными представлениями о моральной нравственности. Ну вот они сейчас и доминируют там. Я не хочу сказать, что там все такие, да, там, Конечно, всегда остается какая-то здравая часть. Э, остается, Но, тем не менее, доминирует это как раз вот та э, часть с отрицательными э, качествами, которые ни, ни, ни, как я сказал, ни чести, ни совесть ни стыда, ничего нет. Ну, вот они часто и диктуют ситуацию, погод, определяют погоду в этих органах. Надо написать, что там Даниил Константинов был агентом Персии, напишешь? Да, я не знаю, Персии, сомневаюсь. правда, нет. Да, я а скажите, пожалуйста, а у вас есть какая-то, может быть, инсайдерская информация? Какие-то слухи, может быть, доходят до вас? А вот этой внутриэлитной борьбе, которая сейчас происходит? Ну, какие-то доходят, какие-то не доходят. Там же э, запугали всех, что там любая утечка может привести там к летальному даже исходу. Ну, мы же знаем, что там телеграм-канал отрабатывает версии гибели фусошников как раз по причине доносов на то, что они там что-то сливали. Вот, поэтому, конечно, там информация, она усеченная идет. Но, в принципе, все понятно, что там, э, как бы, идеологически и физиологически, видимо, неизбежен транзит власти. Э, Путина сохранять пост 24 -го года будет крайне сложно. Э, э, что делать, они тоже не знают. И поэтому на фоне вот этих разговоров о транзите власти идет обострение, жесткое обострение э, клановой борьбы, межклановой борьбы, межвидовой борьбы. Вот. И там каждый жрет друг друга, каждый подставляет там. Не у каждого есть возможность взять Путина и отвезти куда-то там в шаманские места, в тайгу. Вот. Поэтому каждый там пытается как-то защищать свои завоевания и наступать, и там, устранять конкурентов. В общем, отвратительное занятие, которым занимается действующая власть, она именно поэтому она не может управлять страной эффективно. Она погружена в дележки, в разборки, в интриги мне а им некогда заниматься страна, Да и незачем уже. Все уже понятно. Власть захвачена, как мне сказал один целидворец, там известный. Че ты, говорит, удивляешься? Страна захвачена, а что бы не пограбить -то? Очень цинично, очень просто. Я говорю, ну да, наверное, да. С точки зрения парадигмы моральной растности наших вождей, то вот, наверное, так оно и есть. Согласен. Но ведь это уже самоуничтожение системы. Ну, и одно из моих интервью так и называется, что путинский режим скоро сам уничтожится. Конечно. А кто, кто победил КПСС? КПСС, КПСС сама, победила сама себя. Она коллапсировала внутрь себя, обрушилась. Потому что все прогнило. А когда все прогнивает, то, естественно, конструкция схлопывается. И путинский режим также идет на тотальной деградации власти, ослабление всех несущих конструкций. Законности нет, суда нет. Морали нет, нравственности нет, культуры нет. Ну а о чем мы хотим? Патриотизма не будет никогда, он только будет это ложный. Это будет лояльность холуев и холопов, да, вместо патриотизма. Ну и еще, а как страна-то будет держаться? Как вообще эта система будет? На чем она будет держаться? Идет клановая борьба, идет деградация качества кадров управленческих. Ну как вот можно, вот этот Мишустин, премьер там, наше, этого, нашего правительства. Он совсем недавно на голубом глазу рассказывал всему миру, ну, через э, э, свои выступления, что России построит супер-хаб для э, э, IT-технологий, IT-индустрии. Это при всем том же запрете гонения на все интернет, на все соцсети, а теперь еще при арестах ведущих IT-шников. Ну, ну, что они несут-то? Они вообще что-нибудь понимают? Они просто сейчас говорят, что нужно говорить на публику. Но это ничем не подтверждается. Одна болтовня, один бардак. Вот и все. Кстати говоря, вот, кстати я... говоря Песков отреагировал на вопрос журналистов и Сачкова словами о том, что это не имеет отношения к инвестиционному климату. Вот такое они... вот расщепление они... сознания. Да. да нет, они уже, уже просто глумятся. Ну, Они просто глумятся. Ну да, вот вы хотите, да, да мы вам вот это скажем. А и что? Мы же вас оккупировали. Мы же вас разогнали по селям. Вы никто? Чем с вами еще будем тут какие-то э, вести дискуссии? Вот так я скажу, и, значит, воспринимайте это как должное. Вот мы сказали, что это никакого отношения. У нас другие понятия. Об инвестиционном климате, да, мы давно занимаемся этим делом, еще с питерских времен, вот. Поэтому вы нам там не мешайте, Мы сами знаем, как от чего развивать. Ну, а о чем мы можем говорить? Это правительство, правительство разрушающее, вообще власть, разрушающая Россию. Я все время говорю, что после Путина останутся руины от России. Руины в виде разрушенной экономики, уничтоженных финансов, финансовой системы, развальные образования, уничтоженных социальных всех этих возможностей там, провалов в медицине, в экологии жуткая будет картина и так далее. То есть, после Путина останется ужасная а, картина в России, потребуется чудовищные условия для того, чтобы Россию сохранить и попытаться и, и, и, и ее вновь повести, так сказать, каким-то цивилизованным путем развития. Чудовищные, огромные, фантастические усилия нужно будет приложить, чтобы все это дерьмо, как вот э, там Геракл когда-то, там, Авгиева конюшне э, извиняюсь за загаженные, столетиями расчищал вот кому-то придется выполнять роль геракла какому-то поколению расчищать вот эти гиевы конюшна стали оставить который останутся после путинского режима после ничего не останется вот этих авгиев конюшен загаженных так сказать огромным количеством дерьма всякого ну вот вы упомянули, что советский строй как бы обрушился внутрь самого себя, КПСС обрушилась внутрь самой себя, но ведь это обрушение шло несколько десятилетий. Сколько может длиться самообрушение само путинизма? Никто не знает. Ведь дело в том, что и большевики-то везунчики по большому счету. Они обрушились уже к 30-м годам, так помогла Великая депрессия. 29-33 год, весь мир в шоке был. Капиталистическая система дала такой серьезный сбой, вот этот свободный рынок, что все там сказали, а они построили нам социализм. Хотя социализм там в этот момент морил голодом миллионы людей, об этом просто никто мало не знал и мало понимал. да. В эти же годы был великий, так сказать, голодомор, который унес жизнь 10 миллионов человек. Вот. Потом э, началась война, которая отсрочила крах режима. Потом началась холодная война. Ну, холодная война – это была как раз борьба демократии против диктатур, которая привела к победе, к победе демократии. Вот от холодной войны надо отчитывать срок, когда началась осознанная борьба против диктатур в мире. До этого диктаторы правили. Это и Гитлер в Германии, это и Муссолини в Италии, это и Франко в Испании, это Лазар. В Португалии там греческая хунта потом там была. Ну и так далее, тому подобное. Далее везде, да? Вот, то есть какая-то была эпоха э, тиранов и диктаторов, палачей. А мир там осознанно стал развивать демократия, демократия стала доминировать, свобода. Это все-таки после войны, после речи вот, э, Черчилля, когда была объявлена «Холодная война», это вот началась э, реальная борьба демократии против диктатуры. Она привела к обрушению главного оплота э, диктатуры, это Советского Союза. Ну, сколько времени существует э, диктаторский профсоюз э, во главе с Россией, не знаю. Я надеюсь э, и думаю, что нет у них там ни до какого 36-го года времени. Может быть до 24-го, может быть раньше, может быть там годом позже. Но где-то в обозримом будущем, потому что ресурсы страны тают. Вот я вчера смотрел очередную там, статистику, очередные так сказать исследования, по-моему, 52% граждан России стали заметно меньше тратить на еду, одежду, там, предмет первой необходимости. То есть обнищание это затрагивает не там 23 миллиона, а 52% семей. Объединение, обнищание. Но ну, сколько они вот продержатся на таком? Сколько они будут терпеть? Не знаю. Но я думаю, что какие-то произойдут тектонические сдвиги, которые мы сейчас пока не можем предсказать. но ну, типа там транзиты власти или ухудшение, серьезное ухудшение здоровья вождя, которое приведет там к тому, что там начнется бардак во власти, полное там самопоедание. Не знаю, не знаю, но думаю, что речь идет о годах, о, о каком-то количестве лет, не десятилетий, конечно. Мне тоже так кажется, я убежден, что самый, самый дальний горизонт, самый-самый-самый, это 10 лет, это, так сказать, физиологическое старение Путина, но возможно, что это случится и раньше. Ну вот, когда мы говорим про 10 лет, да, я, меня немножко не охватывает маленький ужас, потому что и вот мы там часто с Димой спорим а, в путях развития России. И я говорю, Дим, вот если еще 10 лет путинизм, это фактически вся активная жизнь, твоя и моя. Ну моя-то точно. А твоя тоже тебе там 40 лет, 41 год. Просто представь, что до одного года ты будешь воевать с ветряными мельницами путинизма, как бы, так сказать, противодействовать этому, это огромный период. И вот то, что мы там сейчас говорим, оно может быть невостребовано, потому что придет новое поколение, которое будет отрицать вообще все, в том числе и, как говорится, вместе с грязной водой выплеснета ребенка, вот все те наработки, те понимания, что делать с Россией, как выстраивать власть, как выстраивать Конституцию, как проводить эту реформу Конституции как формировать судебную систему, как формировать выборную систему, это может оказаться никому не нужно. То есть все то, что мы с тобой делаем, может оказаться просто ну, невостребованным. Я говорю, ты должен это понимать. Потому что это, ну, это жизнь. Она дается один раз, к сожалению. И она очень короткая. Поэтому я, я очень надеюсь, что не 10 лет. Я очень надеюсь, что не 10 лет. Потому что, конечно, это 10 лет – это огромный срок. Это общем, почти целые поколения. Вот я на это надеюсь, и я как оптимист считаю, что будет меньше. У путинского режима меньше срок годности, и придет очень скоро время, когда мы это поймем и увидим. Вот на этом я хотел бы свое выступление в этом эфире закончить. Спасибо. Надеюсь, что так и будет. А с вами были Геннадий Гудков и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания.